Рост ногтей и волос. Это скорее техническая, а не действительная функция. В организме не образуется больше волос и ткани ногтей, но и то и другое продолжает расти в течение нескольких дней после смерти. На самом деле кожа теряет влагу и слегка оттягивается, что обнажает больше волос, а ногти кажутся длиннее. Так как мы измеряем длину волос и ногтей с точки, где выходят волосы из кожи, то технически получается, что они растут после смерти. Активность мозга. Одним из побочных явлений современной технологии является стертость времени между жизнью и смертью. Мозг может полностью отключиться, но сердце будет стучать. Если сердце останавливается на минуту и нет дыхания, то человек умирает, и врачи объявляют о смерти человека, даже когда мозг технически еще жив в течение нескольких минут. Клетки мозга за это время пытаются выискать кислород и питательные вещества для поддержания жизни до такой степени, что чаще всего это приводит к непоправимым повреждениям, даже если сердце вновь заставит стучать. Эти минуты до полного повреждения можно продлить с помощью определенных лекарств и при нужных обстоятельствах до нескольких дней. В идеале это могло бы врачам дать шанс спасти вас, но это не гарантировано. Рост клеток кожи. Это еще одна функция разных частей нашего тела, которая угасается разной скоростью. В то время как потеря кровообращения может убить мозг за минуты, другим клеткам не нужно постоянное снабжение. Клетки кожи, которые живут на внешней оболочке нашего тела, привыкли получать то, что могут через процесс, называемый осмос, и могут жить в течение нескольких дней. Дефикация все мы знаем, что в периоды стресса наш организм избавляется от отходов, просто расслабляются некоторые мышцы и происходит неловкая ситуация. Но в случае смерти всему этому еще и способствует газ, который выделяется внутри тела. Это может случиться через несколько часов после смерти. Учитывая, что плод в утробе матери тоже выполняет такт можно сказать, что это первая и последняя вещь, которую мы совершаем в своей жизни. Пищеварение. Оказывается, что когда мы умираем, то мы не только избавляемся от переваренного, но и активно его производим. Не стоит забывать, что наше тело является местом обитания для множества других организмов, многие из которых для нас полезны. Бактерии в вашем кишечнике не умирают только потому, что вас больше нет, хотя некоторые из них являются паразитирующими, многие из них способствуют пищеварению и делают часть работы за нас, даже когда мы уже отошли в мир иной. Другие бактерии на выстилке кишечника производят газ, который продвигает переваренную пищу наружу. Движение мышц. Хотя мозг может умереть, другие области нервной системы могут быть активны. Медсестры не раз замечали действия рефлексов, при которых нервы посылали сигнал спинному мозгу, а не головному, что вело к мышечным подергиваниям и спазмам после смерти. Есть даже свидетельства мелких движений груди после смерти. Вокализация. По сути, наше тело наполнено газом и слизью, поддерживаемым костями. Гниение происходит, когда начинают действовать бактерии, а доля газов возрастает, так как большая часть бактерий находится внутри нашего тела, то газ накапливается внутри. Посмертное коченение ведет к деревенению многих мышц, включая те, что работают на голосовых связках, и вся эта комбинация может привести к жутким звукам, исходящим из мертвого тела. Так есть свидетельства того, как люди слышали стоны и скрипы умерших людей. Рождение ребенка. Эти жуткие сцены даже не хочется представлять, но были времена, когда женщины умирали во время беременности и их не хоронили, что привело к появлению термина, называемого «посмертное выталкивание плода». Газы, накапливающиеся внутри тела в сочетании с размягчением плоди, ведут к выталкиванию плода. Хотя такие случаи очень редки и они вызывают множество слухов, они были задокументированы в период до надлежащего бальзамирования и быстрого захоронения. Все это кажется описанием из фильмов ужасов, но такие вещи действительно случаются, и это заставляет нас в очередной раз порадоваться тому, что мы живем в современном мире. В шкафу в перемешку лежат 15 носков черного цвета и 20 носков белого цвета. Какое минимальное количество носков необходимо достать в полной темноте или просто не глядя, чтобы из них можно было получить пару одного цвета.